Приветствую всех в школе Джобс, меня зовут Достан, и сегодня мы с вами разберем фильм Pretty Woman, красотка. Но перед просмотром я бы хотел рассказать вам о сайте, который поможет вам практиковать языки еще быстрее и эффективнее. И это сайт italki.com, в котором вы можете заниматься с профессиональными учителями по Skype, практикуйте навыки для разговора с носителями, учитесь грамматике или готовьтесь к экзаменам. Выбирайте свои навыки и занимайтесь в любое время и в любом месте. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и получайте 10 айцоки долларов на свой аккаунт сразу после первого урока. To allow – разрешать. To make an offer – делать предложение. To treat – обращаться, обходиться. A gift – дар, талант. Dental floss – зубная нить. To give a call – позвонить. To get it – суметь сделать. A bellboy – посыльный носильщик. To carry – нести, носить. I think this is okay i gotta get going yes i noticed you packed why are you leaving now edward there'll always be some guy even some friend of yours thinking he can treat me like stucky thinking that it's allowed what are you gonna do You gonna beat up everybody that's not why you're leaving look You made me a really nice offer, and a few months ago, no problem, but now everything is different, and you changed that, and you can't change it back. I want more. I know about wanting more. I invented the concept. The question is how much more? I want the fairy tale. relationships. My special gift is impossible relationships. Thank you. You're welcome. If you ever need anything, dental flaws. Whatever you give me a call. <laughs> I had a good time. Me too. Let me to get you a uh, bellboy. No, I got it. Okay, this. Thanks. Stay. Stay the night with me. Not because I'm paying you, but because you want to. I can't? я Думаю, okay. yes, okay. Я думаю, все в порядке. I gotta get going. Не нужно идти. Yes, I noticed you're packed. Да, я заметил, ты упаковала вещи. Why are you leaving now? Почему ты уходишь сейчас? Gotta – это разговорное сокращение от got to. Должен, нужно. агар get going. Не нужно идти. Эдвард, there'll always be some guy, even some friend of yours, thinking he can treat me like Stucky, thinking that it's allowed. Эдвард, there'll always be some guy, even some friend of yours. Thinking he can treat me like Stucky. Thinking that is allowed. Эдвард, всегда будет какой-либо парень, даже кто-то из твоих друзей, который будет думать, что может обращаться со мной как Стаки, считая, что это позволяется. To allow – разрешать. To be allowed to do something – иметь разрешение делать что-либо. Эдвард, there always be some guy, even some friend of yours, thinking he can treat me like Stucky. Thinking that is allowed – Эдвард, всегда будет какой-либо парень, даже кто-то из твоих друзей, который будет думать, что может обращаться со мной как Таки, считая, что это позволяется. You Что ты будешь делать? Gonna beat up everybody? Ты будешь со всеми драться? That's not why you're leaving. Ты не поэтому уходишь. Здесь сразу в двух предложениях она говорит «гона», который используется при неформальном общении, образованное словосочетание «going to». При употреблении с глаголом «to be» в соответствующей форме переводится в значение «собираться», «намереваться что-либо сделать». «What are you gonna do?» И еще фраза «to beat up» – «избивать», «обходиться со зверской жестокостью». You gonna beat up everybody?» «Ты будешь со всеми драться?» Look, you made me a really nice offer. And a few months ago, no problem, but now everything is different, Слушай, ты сделал мне действительно приятное предложение. And a few months ago, no problem. Несколько месяцев назад, без проблем. But now everything is different, and you've changed that. Но сейчас все по-другому, и ты изменил это. And you can't change back. I want more. И ты не можешь вернуть обратно. Я хочу большего. Выражение to make an offer переводится как делать предложение. Look, you made a really nice offer. Слушай, ты сделал мне действительно приятное предложение. Только в нашем случае глагол make в прошедшем, в past simple. То есть make становится made. И фраза to change back, вернуться, обратить в первоначальное состояние. And you can't change back. И ты не можешь вернуть обратно. I know about more я знаю что значит хотеть больше я придумал концепцию the question is, how much more? но вопрос в том насколько больше I want the fairy tale. я хочу сказку Impossible relationships. Невозможные отношения. To invent. Изобрести, создать, придумать. И a concept. Идея, концепция. I invented the concept. Я придумал концепцию My special gift is impossible relationships. «My special gift is impossible relationships. Мой особый талант – это невозможные отношения». «Thank you. Спасибо. You're welcome. Пожалуйста». «A gift – дар, талант». И «impossible – невозможный». Есть также прилагательное «possible – возможный». «My special gift is impossible relationships. Мой особый талант – это невозможные отношения». И полезная фраза на всякий случай. «You're welcome. Пожалуйста. Ради Бога». Стандартный ответ на благодарность. Если тебе что-нибудь понадобится, например, зубная нитка, позвони мне. I had a good time. Я прекрасно провела время. Me too. Я тоже. Dental floss – это зубная нить. И e – to give a call – позвонить. If you ever need anything, dental floss, whatever, you give me a call. Если тебе что-нибудь понадобится, например, зубная нитка, позвони мне. Она ему говорит, I had a good time. Я прекрасно провела время. Выражение to have a good time означает хорошо, прекрасно провести время. Ты хочешь, чтобы я вызвал тебе насильщика? No, I got it. Нет, я сама. This. Я понесу это. Thanks. Спасибо. А bellboy это посыльный насильщик. Ты хочешь, чтобы я вызвал тебе насильщика? И глагол to carry нести. Носить. I'll carry this. I will carry this. Я понесу это. Стой. Стой мной. Не потому что я тебе а потому что ты хочешь. Я не могу. Я думаю, что у тебя много специальных подарков. со мной. Останься. Останься на ночь со мной. You, you want И не потому что я плачу тебе, а потому что ты сама хочешь этого. Я не Я не могу. Goodbye. Прощай. I think думаю, что у тебя много special подарков. «Я думаю, что у тебя есть еще много особенных талантов». «And not because I'm paying you». Это предложение у нас в продолжительном времени. «Present continuous». А значит, после субъекта ставится глагол «to be». В нашем случае это «am». И основной глагол с окончанием. Еще раз повторим наше предложение. «And not because I'm paying you, but because you want to». «И не потому, что я плачу тебе, а потому, что ты сама хочешь этого». Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на канал Английский в школе Джобса, если вы этого еще не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А мы еще увидимся. See you next time.